С математикой все просто От любой суммы, которую вы тратите Мы возвращаем вам 30% Сейчас вы начнете, наверное, думать О, там какая-то схема Эти 30% Там надо что-то пополнить да ничего не надо делать, все элементарно просто за последнее время новомодное явление кэшбэк появилось почти во всех сферах жизни человека. В продуктах питания, в банковской системе при получении кредитов или покупках в интернет-магазинах за все возвращаются деньги. Но кэшбэка в сервисе сотовой связи не было еще никогда. Первооткрывателем стал проект «Бла-бла-фон» совместно с «Билайном». Его презентация прошла в Казани на Digital Performance. Почему мы выбрали Казань? Потому что первоначально мы направили этот кэшбэк-сервис на экономию сотовой связи для студентов, потому что мы возвращаем 30%. Для них это очень выгодно. Поэтому мы выбрали Казань, на третья в списке по количеству студентов в России. Важной особенностью проекта для абонентов стал не только возврат 30% от затрат, а сохранение личного номера при переходе от другого оператора сотовой связи. Проект вызвал резонанс очень быстро, уже по окончанию мероприятия появились люди, пожелавшие перейти на новую сотовую связь. Я являюсь абонентом МТС. но после сегодняшнего мероприятия, безусловно, я думаю, что подключусь к Билайну. Кэшбэк в наше время, я думаю, это отличная возможность сэкономить и вернуть какую-то часть своих трат, а в особенности для студентов, которые не знаю, кто-то получает стипендию, кто-то нет, и все хотят сэкономить, все хотят откладывать деньги, у всех свои нужды и потребности, поэтому это это очень классный проект. По поводу кэшбэк сервиса, до этого сама активно им пользовалась, но им пользовалась именно в интернете, то есть это онлайн покупки, поскольку сама почти всегда покупаю все через интернет. Вот. Сейчас услышала, что есть возможность на связи экономить, знала, что такие проекты пытаются запустить. И думаю, что да, это интересно, потому что всем понятно, что компании глобальные, такие как МТС, Мегафон, Билайн, они зарабатывают на нас, да, мы их клиенты. И здорово, что теперь какую-то счастье их прибыли мы получаем, в общем, как-то Теперь у студентов Казани появился новый способ экономии и даже заработка. Об этом можно подробнее узнать на сайте проекта blablafon.ru. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ -Ньюс.